Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и вот наконец-таки я доделал долгожданные тесты водянок и готов представить вам результаты. Сегодня в нашем батле сойдутся целых 14 СВО на 360 миллиметров от почти всех ключевых производителей. Мы увидим и дорогой кастомный контур за более чем 25 тысяч и дешевые варианты за 6-7К. Ну и да тестировать все это дело, мы будем с новеньким процессором 12700kf на 1700 сокете, дабы наше видео было максимально актуальным. Ну перед тем как мы начнем, нужно сделать несколько оговорок и ответить на самые распространенные вопросы. этокий небольшой дисклеймер. Так что прежде чем что-то комментировать и что-то писать, послушайте пожалуйста внимательно, чтобы потом не было глупых вопросов и каких-то неуместных комментариев. Итак, во-первых, в этом видео вы будете часто слышать такие же организмы, как СВО, водянка и вода. Да, есть в нашей среде ряд граммарнаций, считающих, что так говорить нельзя, мол, водянки не вода, а жидкость, и правильно говорить система жидкостного охлаждения, СЖО, и никак иначе. А СВО это вообще про воздух. Однако термин «вода», друзья, используется профессионалами не просто так, а поскольку то, что заливается в эти системы охлаждения, на 90-95% обычная дистиллированная вода, плюс небольшой процент специальных присадок с красителем, пропиленгликолем и антикоррозийками. И любой, кто этот коктейль хоть раз намешивал, тоже назвал бы это водой, тем более, что это проще и лаконичней. Ну и да, единственный вариант системы воздушного охлаждения процессора – это это, друзья, кулер, то есть радиатор с вентилятором. Краткое и при этом емкое слово. Именно поэтому термин СВО в русском ПК-комьюнити в отношении воздуха почти никогда не используется. Так что свою псевдограмотность некоторые личности могут оставить при себе. Но для людей адекватных понятно, что как корабль ты не назови, плыть он от этого лучше или хуже не станет. Поэтому давайте не будем углубляться в термины. Во-вторых, друзья, это очень важно, размер радиаторов 360 мм для нашего теста был выбран не случайно. 120 и 140 мм радиаторы имеют очень маленькую эффективность и применяются только в компактных системах и в основном из-за эстетики и габаритов, а вовсе не из-за температур. Самым распространенным является 240 мм радиатор, но по эффективности такие водянки при прочих равных условиях мало в чем выигрывают у топовых воздушек типа Noctua D15, а тестировать водянки не слишком далеко ушедшие от воздушек, мне честно скажу, было не так интересно. И да, ключевая фраза в моих словах, в равных условиях, ибо если у вас установлена топовая видеокарта, да еще и не в самом продуваемом корпусе, то да, Любой воздушный кулер, даже кто будет задыхаться от выделяемого карточкой тепла. И, конечно же, будет проигрывать водянки. Это всем понятно. Но я считаю, друзья, что это явно неравные условия. Это лишь частный случай, ибо не все компьютеры делают для игр, и далеко не всем нужны эти самые топовые видеокарты. Что же до 280 мм радиаторов, то есть 2 по 140, то да, они более эффективны и дают воздуху прикурить, но они не так распространены, их меньше на рынке и они влазят в гораздо меньшее количество корпусов. О 420 мм радиаторах, то есть 3 по 140, я вообще молчу, ибо их на рынке считанные единицы, ровно как и корпусов, куда они могут влезть. А у 360-миллиметровые радиаторы в большинстве своем дают неплохой отрыв от воздуха, это может быть до 10-15 градусов, опять-таки в равных условиях, в неравных условиях еще больше. Плюсом большинство корпусов позволяют крепить их спереди, так что проблема с совместимостью для них как бы обычно и не проблема. В общем, надеюсь, что мой выбор вам понятен и я обосновал свое решение. В-третьих, мне да, хотелось сделать максимально обширный тест, но стоимость даже этих 14 образцов составила порядка 175 тысяч. До 11 из 14 водянок в этот раз на тест дали сами производители, за что им большое спасибо. Плюс я потратил порядка 100 тысяч на новый процессор и плату, и две водянки, которые не смог найти за бесплатно, а протестировать их уже хотелось. Но даже при всем при этом, друзья, купить и запросить все водянки невозможно, у меня нет ни столько денег, ни контактов всех фирм. И я говорю это не просто так, друзья, и не чтобы поныть, а чтобы дать точные и полные Ответ на довольно тупой, как мне кажется, вопрос: а почему в тесте не было такой-то воды. Ну и наконец, последнее, друзья. У нас сегодня нет задачи выявить водянку, которая лучше всех охлаждает. К сожалению, это не единственное требование к идеальной модели, как думают многие. Мы будем также оценивать их устройство, уровень шума, совместимость с материнскими платами и оперативной памятью. И, конечно же, их цену. И уже на основании всей этой экипы параметров будем делать какие-то и выводы. Единственное что мы не сможем сегодня оценить это долговечность ибо для этого нужны долгие годичные ресурсные тесты, но сделать их для 14 водянок довольно проблематично. Но о некоторых известных проблемах и болячках мы все-таки поговорим. И да друзья, выпуск видео занял много времени и к сожалению как вы знаете началась война. Что касается цен указанных в видео, то они докризисные так сказать. Что будет с ценником после неизвестно. Но соотношение цен между товарами как вы понимаете останется плюс-минус прежним, ибо валютные цены меняться не будут. Ну вот собственно и все друзья, все оговорки сделаны и можно начинать, и для начала вкратце о каждой модели, плюс сразу оценим их конструкцию, то есть устройство, длину и жесткость шлангов, совместимость и простоту установки. Изначально каждой модели дадим 5 баллов, но за каждый косяк баллы будем снимать, но если водянка чем-то вдруг сильно отличается и выделяется на фоне остальных, то наоборот накинем сверху. Итак, первая водянка на тесте это Fusplayer Motra MT360 White. Дебютная же от Fusplayer на рынке. И основной акцент у этой водянки сделан на внешний вид, ибо она имеет белый дизайн и трубки с RGB подсветкой. Но мы сегодня, друзья, оцениваем не внешний вид, так что баллов ей за эту красоту мы не добавим. А вот за короткие и жесткие трубки баллы необходимо отнять. Длина этих самых трубок всего 35,5 см, что в сравнении с конкурентами один из худших результатов, хотя признаемся честно не намного хуже, в среднем по больнице примерно 38, но полбалла за это все равно снимем. Ну и за счет RGB подсветки трубки получились довольно толстые и плохо поддаются изгибу, намного хуже чем у всех конкурентов и за это также минус 1 балл. В итоге из этих двух минусов работать с ней довольно трудно, особенно в каких-то компактных корпусах. Водоблок у Мотры объединен с помпой и на нем имеется осветящийся лейбл компании, который, однако, нельзя никак развернуть. Так что если вам потребуется повернуть помпу из-за конфликта трубок с радиаторами материнской платы или оперативной памяти, а этот конфликт тут есть и водоблок закрывает один из слотов оперативки, то лого будет смотреть куда-то в бок, так что за проблемы совместимостью мы даем минус один балл и еще пол балла снимаем за неповоротное лого. Что же касается обратной стороны, то есть пятки водоблока, то она умутра медная, без никелирования и, как показали замеры, почти идеально ровная, хотя небольшая волна тут все-таки присутствует. Радиатор у Мотры, как и у всех остальных водянок на тесте, на 27 мм, сделан из алюминия, да хотелось бы из меди, но ее можно нынче увидеть, наверное, только в кастомном контуре. Оценить крепление радиатора и трубок нам не представляется возможным, ибо оно во многом скрыто за внешней резиновой оплеткой с подсветкой. Но что касается используемых вентиляторов, то тут стоят RGB-вертушки с максимальной скоростью 2250 оборотов в минуту но бесшумными, то есть когда их уровень шума не превышает фоновый шум в комнате, порядка 30 дБ, они становятся лишь на 950 оборотах, что является довольно плохим показателем. По установке крепежу, Мотра это одна из немногих водянок, которые пока крепление под новый 1700 сокет нельзя заказать даже у производителя, и будет оно или нет, вообще остается загадкой. Но стоит отдать должное, что штатный крепеж позволяет закрепить водянку даже на новый сокет Сначала снизу заводится пластиковый бэкплейт И уже на него прикручивается водоблок С помощью винтов стоек с пружинами Просто, просто И признаемся честно Не очень-то удобно Ибо надо все это время одной рукой держать водоблок А второй умудряться насаживать И прикручивать все эти самые винты Которые норовят вечно вылететь И куда-то улететь Так что за процесс установки Еще минус пол балла Он конечно не критически плохой но не самый удобный. И да, друзья, поскольку новые процессоры на 1мм ниже старых, то я пробовал подкладывать под пружины 1мм шайбы, дабы компенсировать разницу прижима. Но сразу скажу, что это результату никак не помогло. Форма основания и сама модель крепления не дают получить хороший прижим по центру и с одного из краев, хотя прижим снизу и сверху, согласно слепку термопасты, очень даже неплохой. В итоге за все свои минусы, мотор получает лишь 1.5 из пяти возможных за конструкцию совместимость и установку радует в ней лишь внешний вид и низкая цена всего 8000 рублей вот как-то так Далее у нас, друзья, один из самых интересных и перспективных образцов, а именно Liquid Freezer 2 от компании Arctic. У Arctic единственного радиатор заявлен не на 27 мм, а на 38 мм. И хотя я намерил лишь 35 но это все равно больше, чем у всех конкурентов, и должно позитивно, в теории опять-таки, сказаться на его температурах. Баллов за это, друзья, я давать не буду, ибо если эффект и будет, то мы его оценим в температурных тестах и по ним увидим какие-то результаты. Что касается трубок, то они у Артика длинные, порядка 42 сантиметров, за это жирный плюс, но средней жесткости, за это спишем полбала. Крепление трубок к радиатору и водоблоку выглядит довольно надежно, сами фитинги массивные, хотя и не металлические, как может показаться визуально. Но самое интересное это водоблок. «Нарктик» использует тут свои собственные наработки и собственный дизайн, поэтому на водоблоке мы видим вентилятор, который служит для обдува около сокетного пространства, решая проблему перегрева VRM, то есть систему питания процессора, в отсутствии обдува кулером. И хотя, друзья, я не сторонник того, что ВРМу надо как-то помогать, но надо признать, что эта штука действительно работает. Вот пример того, что было с температурами ВРМ заблокированным пропеллером в стресс-тесте, а вот спустя 15 минут после его разблокировки. Как вы видите, минус 10 градусов, как с куста, так что данная уникальная фишка также достойна маленького но плюсика. Ну и надо сказать, что Арктик 2 и последняя водянка в тесте с просто идеальной медной подошвой Сзади, пусть и небольшой по габаритам. Пятно контакта стандартное для 12-го поколения процессоров а с небольшой ямкой посередине и сильным прижимом сверху и снизу. И да вы спросите, а не мешает ли такой массивный водоблок радиаторам ВРМ и оперативной памяти? Нет, на самом деле не мешает, ибо он ориентирован на установку не боком, а можно сказать вертикально. И как вы видите, тут также отлично сделано крепление трубок, которое в отличие от других СЖО, подходит к водоблоку не сбоку, а сверху, а значит не мешает оперативной памяти, и смысла поворачивать водоблок в случае Арктика никакого нету. Правда, друзья, торчащие вверх жесткие трубки накладывают ограничения на ширину корпуса и в компактную систему Arctic уже не установишь, но поскольку мы оцениваем 360-мм водянку, то этот недостаток не так критичен, так что отнимем буквально полбала. По вентиляторам у Арктика все отлично, используются фирменные вертушки P12 со скоростями до 1850 оборотов в минуту и бесшумными они становятся уже на 1450, в то время как у конкурентов в лучшем случае где-то на 1000-1100. Кстати, с вентиляторами связан еще один прикол. У Арктика они вместе с помпой объединены одним кабелем с целью снизить количество проводов. Так что вы втыкаете один кабель помпы на 4 пин в материнку, и он запитывает все остальное. Удобно? Удобно. Правда, как я понимаю, даже разъем для помпы, рассчитанный на 2-3 ампера, не очень-то хорошо справляется с такой нагрузкой. И вентиляторы крутятся не на 1850, а всего на 1750 оборотах. И соответственно помпа также страдает, что влияет на производительность СЖО, так что если вы хотите получить максимальный профит, то лучше все-таки помпу и вентиляторы подключать в разные разъемы. Правда как показала практика, если подключить помпу отдельно, то у нее не отображаются обороты, что как по мне не очень-то удобно, но имеем то что имеем. Что же касается установки Арктика, то она терпимая, но немного геморройная. Собирается и устанавливается бэкплейт, клеится специальные резиновые накладки, вкручиваются стойки и уже на них надевается и прикручивается сам водоблок. Ну и да, были проблемы с совместимостью, с некоторыми платами на 1700 сокете, из-за слишком большой крышки, скрывающей помпу Но, слава богу, это касалось лишь нескольких моделей материнок, и крышку можно убрать, а компания может выслать вам специально разработанную замену Плюс в новой шестой версии СВО проблема вообще была устранена из коробки, так что тут стоит лишь поаплодировать скорости работы компании Arctic Итоговая оценка конструкции Арктика. Достойные 4,5 балла из 5. Что же касается стоимости, то при всех обозначенных плюсах и ништяках, она не выглядит космической. Всего порядка 10,5-11 тысяч рублей. Третий у нас на обзоре водянка от компании BeQuiet, это новая бюджетная линейка PureLoop, которая, согласно имеющейся информации, производится им производителем Kidai Industrial, а BeQuiet выступает здесь лишь заказчиком и разработчиком. По конструкции радиатора тут ничего нового, единственное что нам добавили отверстие для дозаливки жидкости и также положили небольшой тюбик в комплекте, дабы обслужить воду спустя несколько лет, мелочь, но на самом деле при Приятно. За это накинем полбала. А вот с водоблоком все куда интереснее, ибо это одна из немногих водянок, где помпа вынесена из водоблока на трубке, что позволяет устанавливать данную водянку даже в нижнем горизонтальном положении, ибо помпа все равно будет в воде и никакой проблемы не будет. Правда надо сказать, что крепление помпы на одной из трубок ограничивает их изгиб в определенных направлениях, так что плюс-то или нет, мне на самом деле судить сложно. Плюс трубки не самые длинные, всего порядка 38 сантиметров, за это минус пол балла. и спасает их на самом деле лишь то, что они сами по себе очень гибкие, прям можно сказать, что идеальные. Что же касается самого доблока, то он имеет вот такой вот логотип с белой подсветкой, логотип частично поворотный, его можно повернуть на 180 градусов, однако если помпу нужно будет повернуть, скажем, на 90, то, к сожалению, логотип будет только боком. С обратной стороны водоблока у нас медное основание с нанесенным никелированием Правда основание не самое ровное, имеется горб высотой порядка полумиллиметра Правда некоторые товарищи начинают вопить, мол ты что глупый, это делается специально Нет друзья, я замерял изгибы оснований примерно 40 кулеров и водянок И я не считаю, что это всегда делается специально Ибо нет никакой логики У одного и того же производителя, как величина горба, так и его форма могут отличаться, причем не только от модели к модели, но и в рамках одной модели на разных партиях кулеров. И это может быть не только какой-то сакральный замысел, но и следствие просто несовершенства производства. Но ну не забывайте также, что крышки у Intel и AMD отличаются и в рамках поколений они также меняли свой изгиб. В общем, не пытайтесь описать что-то сложной задумкой, если там можно списать на какое-то банальное Кстати. В эти случаи BeQuiet'а горб неравномерный и при двухточном крепеже водоблока мы получаем вот такую вот странную картину. Однако, друзья, в этот раз добавлять или убавлять баллы мы за это не будем. Если это действительно важно, то это, конечно же, отразится на его результатах по температурам, а сейчас мы лишь констатируем все это дело как факт. Но возвращаясь к нашему водоблоку, хочется сказать, что фитинги на нем, конечно, намного проще, чем у Арктика, но сделаны очень даже добротно, хоть и из пластика. Но те, что соединяют трубки с радиатором, так вообще огонь. Вентиляторы у BeQuiet используются фирменные BeQuiet Purwings 2 на 1950 оборотов в минуту и бесшумными они становятся примерно на 1100. Что касается установки, то она у довольно удобная, есть металлический бэкплейт, в него вкручиваются стойки-барашки, на них прикручиваются винтами направляющие и уже к ним на две точки крепления крепится водоблок. По совместимости тут все неоднозначно, водоблок можно размещать в направлении радиаторов, он влазит без проблем, а вот первый слот оперативы перекрывает и полбала за это все-таки нужно отнять. Итоговая оценка конструкции водянки, с учетом всех плюсов и минусов, 4,5 балла, ценник у нее также средний, порядка 11 тысяч, так что это хороший задел на лидерство. Ну и также Be Quiet прислали на тест свой флагман Silent Loop 2, не путай с первым провальным Silent Loop, у них нет ничего общего кроме названия, у Silent Loop 2 помпа находится уже по классической схеме водоблоки, водоблок имеет небольшую полоску RGB подсветки и также тут расположен светящийся логотип Биквайта. но перевернуть его никак нельзя, что как я уже и говорил, не всегда бывает хорошо, за это он получает сразу минус пол балла. Что до основания, то тут также никелированная медь и также горб высотой примерно в пол полмиллиметра и при установке мы видим жесткий контакт до металла сверху и снизу и яму посередине, то есть горба в принципе не хватает, можно было бы для 12-го поколения его сделать и больше. Фитинги используются примерно такие же, как у младшего собрата, как на водоблоке, так и на радиаторе. Правда, отверстия под заливку жидкости уже более выраженные, но ее бутылек также есть в комплекте. За это полбала накинем. Шланги у Silent Loop 2 длиной также небольшие, всего 38 см и уже более жесткие. За жесткость и длину снимаем в совокупности 1 балл. Установка тут такая же как у младшей модели с использованием того же крепежа, ну и соответственно совместимость такая же. Первый слот оперативки перекрывается, а вот в сторону радиаторов трубки влазят спокойно, так что минус пол за совместимость все-таки стоит отнять. Вентиляторы тут стоят Silent Wings 3 с максимальной скоростью 2150 оборотов в минуту и бесшумными они становятся примерно на 1050. Итоговая оценка за конструктив всего 3,5 балла из 5 возможных, а вот просят за Silent Loop 2 в сравнении с конкурентами много, порядка 13 тысяч почти как за топовое решение. След за ним следует еще более дорогой вариант, это Corsair Капеликс Элит в красивейшем белом цвете Эта водянка, как и многие водянки от Corsair, сделана на базе OEM-платформы от компании Кулет. То есть Кулет – это очень крупный и качественный OEM-производитель, то есть фирма, которая непосредственно занимается разработкой и производством водянок и много чего еще Именно ее платформу использует компания Карсар. Не надо думать, что так делает лишь один Корсар, так делают большинство производителей Правда, мало кто делится такой информацией. Что же касается самой водянки, то тут восьмигранный водоблок, и на нем, как вы видите, имеются болты, открутив которые можно поменять ориентацию логотипа. И да, в комплекте есть второй вариант логотипа с несколько другим рисунком, что не может не радовать, то есть небольшая кастомизация все-таки тут присутствует. Основание водоблока у Корсара, как и у большинства, медное, не никелированное, и на нем имеется горб высотой примерно в пол мм. И при установке мы имеем. Вот такое вот пятно контакта с прилеганием в форме английской буквы I Что в принципе очень даже неплохо Крепление трубок также сделано хорошо, они очень хорошо крутятся, я бы сказал, что лучше, чем у всех остальных. Сами трубки короткие, всего 35,5 см, за это минус пол балла, и немного закручены с завода, видимо для простоты установки, поэтому мерить их приходится немного иначе, чем все остальные. По гибкости трубки входят явно в топ-3, и уложить их можно будет в абсолютно любом корпусе. Крепление трубок к радиатору выполнено довольно качественно, но отверстий для дозаливки нету, плюс используются фирменные вентиляторы ML120 с RGB подсветкой. Максимальная скорость у них 2250 оборотов в минуту, но бесшумными они становятся только на тысячи. По установке никаких проблем с корсаром нету, ставится бэкплейт, в него укручиваются стойки, сейчас для корсара продаются более короткие стойки под 1700 сокет, и уже на них надевается и прикручивается барашками сам водоблок. Совместимостью дела у корсара также обстоят отлично, и куда помпу не поверни, она всяко влезет и ничего не заденет. В целом, Корсар производит очень хорошее впечатление, сделано на качественно и получает за это достойные 4,5 балла. И это, заметьте, без учета умопомрачительной подсветки и хаба под вентиляторы в комплекте. Но, однако, стоит признать, что и стоимость у данной водянки тоже умопомрачительная. Порядка 15,5 тысяч за черную версию и аж 18 за белую. Но многие считают, что оно того стоит. Далее у нас игрок от компании Cooler Master, это ML360R RGB. Водоблок у Cooler Master имеет светящийся лейбл посередине, его можно легко крутить в любую сторону, так что проблема поворота логотипа вовсе не проблема. Но при желании верхнюю часть водоблока можно вообще снять, дабы получить доступ к подсветке. Подсветка водоблока тут кстати классная, из всех конкурентов она понравилась мне больше всего, но это как вы понимаете лишь дело вкуса. Качество изготовления подошвы неплохое, изгиб минимальный порядка 1,2 мм и при установке имеем стандартное пятно контакта с тесным прижимом сверху и снизу и намного худшим посередине. Фитинги также я бы сказал сделаны качественно, но вот сами трубки к сожалению довольно короткие, 36,5 см и за это мы спишем пол балла. Правда стоит отметить, что они да очень гибкие, для укладки куда угодно и как угодно просто идеальные. Вентиляторы Cooler Master стоят довольно качественные, максимальная скорость у них 1850 оборотов в минуту и бесшумными они становятся уже на 1300. По установке все просто, используется пластиковый бэкплейт, в который вкручиваются стойки шестигранники и на них уже устанавливается и прикручивается помпа Многие боятся пластиковых бэкплейтов, но у Intel сокет уже имеет свой металлический бэкплейт и поэтому материал изготовления бэкплейта водянки тут на самом деле не так-то уж и важен по совместимости у кулермастера все отлично, помпу можно вертеть во все стороны, и она совершенно не мешает ни радиатору, ни оперативке. Так что по своей конструкции кулермастер производит очень хорошее впечатление и получает также оценку в с 4,5 балла. Стоимость ее, кстати, порядка 10,5 тысяч рублей, что, как по мне, тоже очень даже неплохо. Далее по алфавиту у нас идет Дипкул, На Дипкула нынче много вариаций водянок, это и Старый Капитан, и Кастл, ну а мне же достался Гаммакс XL 360 Водоблок у него совмещен с помпой, имеет логотип Дипкула cool с RGB-подсветкой, правда логотип неповоротный, что уже вызывает небольшую тоску. И за это полбала мы ему сразу снимаем. Снизу водоблока медное основание, без никелирования, а сбоку довольно неплохие в сравнении с конкурентами фитинги. Основание водоблока более ровное, чем у других производителей, но все равно в горб в 3-4 миллиметра присутствует. Трубки у декула длинные, аж 44 сантиметра, что не может не радовать, но гнуться не идеально, за это также спишем полбала. На другом конце трубок вместе с с радиатором стоят также неплохие фитинги и есть отверстие для дозаливки жидкости, правда на горловине стоит пломба. Ну и также тут вторая пломба на уже упомянутом клапане для сброса излишнего давления антилик. Производитель позиционирует это как средство от протечек, но честно говоря, друзья, водянки текут не из-за избыточного давления, а из-за плохих сочленений или ошибок при монтаже. Так что давать дополнительные баллы за это ноу-хау я, наверное, не буду. Что касается установки, то тут все не очень: водоблок толстый и конфликтует как с оперативной памятью, так и с верхним радиатором VRM. Но больше всего претензий к крепежу. Да, Zipcool одними из первых начали давать и продавать крепеж под 1700 сокет, он у них один из самых доступных. Но такая спешка родила определенные проблемы с качеством. Итак, имеем пластиковый бэкплейт с металлическими вставками под закрутку, ставим его и надеваем сверху помпу, которой заранее прикручиваем специальные крепежи. Они представляют собой несъемные винты-стойки с установленными пружинами. Вроде бы все хорошо, но когда я все это дело открутил, то понял, что эти самые винты не имеют толковых ограничителей. Как итог, когда закручиваешь даже с небольшим усилием, то есть шанс, что ты пройдешь резьбу, но стойка не остановится и начнет вкручиваться дальше, разрушая и расширяя отверстия в бэкплейте. В итоге тест этот, друзья, я провел, только вот бэкплейт пришлось вытаскивать из материнки, используя плоскогубцы, ибо он там застрял и, соответственно, После всех этих процедур Восстановлению как вы понимаете не подлежал За это друзья мы сразу снимем Один балл, в современном мире Такое крепление просто неприемлемо Правда, в оправдании Deepcool скажу, что крепеж для других сокетов сделан куда лучше, там используется металлический бэкплейт, и таких проблем там нету. А вот с 1700 сокетом имеем, что и имеем. Как итог, Водянка получает 2,5 балла из 5 возможных за конструкцию. Радует лишь то, что стоимость у Дипкула просто божественная, 7,5 тысяч рублей, и он является по факту одним из наиболее доступных вариантов во всем нашем тесте. Ну а далее у нас водянка с большим ценником о знаменитой IKWB, специализирующейся на кастомных контурах. Это IK All-In One 360 DRGB. All-in-One или AIO это обозначение как раз таки не кастомного, а готового водяного контура. Водоблок у Ikea идет также с RGB-подсветкой и неповоротным логотипом. Однако в случае IKEA это на самом деле не так критично, ввиду его очень абстрактной формы. Формы. Проще говоря, как ни поверни, все равно будет одно и то же. Снизу он имеет медное основание, без никелирования, с горбом порядка полумиллиметра, который очень неплохо ложится на процессор. Но ну а сбоку мы видим довольно качественные пластиковые фитинги с металлическими элементами крепления к трубкам, что очень даже неплохо. Сами трубки, правда, довольно короткие, одни из самых коротких среди всех образцов, порядка 35,5 см, за это минус пол балла, но зато трубки очень гибкие и работать с ними будет довольно приятно. Контакт трубок и радиатора сделан также хорошо и качественно, ну и есть горловина для дозаливки жидкости, правда как и в случае дипкула, она, к сожалению, пломбирована. Вентиляторы стоят фирменные, это Wardar S на максимальные 2200 оборотов в минуту, и бесшумными они становятся примерно на 1200. Установка данной водянки на 1700 сокет довольно простая, имеется вот такой вот массивный бэкплейт с серединовой прокладкой, в которой вкручиваются 4 металлические стойки, затем устанавливается водоблок, одеваются пружины и закручиваются барашки Крепеж очень даже продуманный, в комплекте с крепежом по 1700 сокет идет даже термопаста от Thermal Grizzly. правда хотя внешне он и похож на крепеж для кастомных СВО, но на деле на кастами используются более жесткие пружины, которые дают лучший прижим. Ну и также стоит отметить, что когда я переустанавливал этот крепеж во второй раз, то случилась оказия и одна из стоек треснула по резьбе. Я так полагаю, что это единичный брак, но пришлось спросить у ИКей новый комплект крепежа так что пол балла за это все-таки снимем что касается совместимости то с ней на самом деле все плохо водянка мешает как радиаторам VRM, так и перекрывает один из слотов оперативной памяти и за это получает еще минус 1 балл с учетом всех минусов итоговая оценка лишь 3 балла из 5 возможных цена же у ИКЕЙ чуть выше среднего порядка 12 тысяч Далее у нас Aquafusion от компании Нермакс. Тут у нас RGB водоблок с таким эффектом глубины, однако в выключенном состоянии зрелище куда менее впечатляющее. Основание у кулера медное, без никелирования и по моим замерам довольно ровное. Горб хоть и есть, но он не более 0,1 мм и рисунок распределения термопасты стандартный как и у всех. Крепление трубок к водоблоку выполнено довольно качественно, сами трубки короткие, 37,5 см в длину и средней жесткости, за что мы снимаем в совокупности 1 балл. С креплением трубок к радиатору все хорошо, на водянке даже имеется отверстие для дозаправки жидкости, на этот раз даже без пломб, что очень даже приятно. Вентиляторы у NERMAX стоят интересные, с полоской RGB подсветки по кругу, максимум они дуют на 2150 оборотов и бесшумными становятся где-то в районе 1050. А вот с установкой у него все не лучше дипкула, я бы даже сказал, что хуже. Поскольку я не знал заранее, что буду тестировать на 1700 сокете, то не запросил крепеж у производителя, но благо, как вы понимаете, моя материнка позволяет закрепить водянку старым 1200 крепеж но к сожалению даже с ним возникли определенные проблемы. Производитель использует тут старую схему с установкой стоек в бэкплейт, задней стороны и по факту до момента крепления держатся эти стойки лишь на небольших резиновых шайбах. Только вот проблема в том, что толком не держатся, и когда вы пытаетесь установить пластиковые опоры и одеть водоблок, то стойки начинают выпадать сзади материнки. Но даже если все это вам и удастся прикрутить, то есть шанс, что при затяжке барашков стойка прогнет бэкплейт и начнет в нем прокручиваться, как это было, собственно, у меня. И да, друзья, такой же концептуально крепеж использует, например, компания Фрактал Дизайн, но у них металл в два раза толще, качество в два раза лучше, ничего не выпадает и все эти мелкие косяки были поправлены. Поэтому вопрос не в концепции, а скорее в качестве, поэтому Инермаксу мы даем сразу минус один балл. Единственное что порадовало это полная совместимость помпы с памятью и радиаторами и возможность открутить и повернуть логотип так же как это делается на корсаре. Итого за конструкцию 3 балла из 5 возможных, ну а стоит Enermax при этом порядка 10 тысяч рублей, вот как-то так. Далее у нас, друзья, NZXT Kraken X73, линейка, которая жива уже несколько лет, и которую я не смог найти за бесплатно. Так что пришлось тратить свои кровные, ибо без нее тест был бы, наверное, неполным. Как и в случае с Корсаром, NZXT сама не производит водянки и особо по этому поводу не заморачивается, а использует готовую платформу от крупного АЭМ-производителя, а именно от Аситека. И надо сказать, что платформа довольно удачная и поэтому популярная. В частности, на той же самой платформе, что и упомянутые кракины, сделаны туфы и роги от Асуса, глейсер от Фантекса, Цельсус и Фрактала и некоторые другие водянки. И хотя, конечно, в этих водянках могут использоваться разные ревизии помпы 5, 6 или 7 но все равно в них очень даже много общего поэтому взяв на тест данную водянку мы по факту сможем сделать какие-никакие выводы на целом десятки схожих моделей Итак, Кракен встречает нас с довольно высоким зеркальным водоблоком с логотипом компании и эффектом глубины, который, конечно, лучше заметен, когда включена подсветка. Кстати, есть версия Кракена и с LED-экраном, которая смотрится вообще очень даже ничего. С обратной стороны водоблока мы видим медную пятку с нанесенной заранее термопастой и также фитинги. Не сказать, чтобы самые высококачественные. Но как показала многолетняя практика, проблем с ними обычно нету. Что же до подошвы, то на ней мы видим горбинку порядка полумиллиметра с явными следами работы фрезы, так что тут изгиб сделан видимо намеренно Он не до конца совпал с крышкой процессора, есть пятно слабого контакта с одного из краев, но зато в центре контакт очень хороший, что не может не радовать что касается трубок, то они у NZXT средние по длине, всего 38 см, за что полбала снимем, и очень даже гибкие, одни из самых гибких в сравнении с конкурентами. Крепление трубок к радиатору сделано качественно, однако всех немного пугает вот эта вот тонкая часть снизу фитинга. А если вспомнить, что она из алюминия, так вообще становится страшно. Но друзья, если крепить радиатор правильно, то, как показывает опять-таки практика, проблем с этой этой водянкой не будет. Вентиляторы тут стоят фирменные на 2100 оборотов в минуту, бесшумными не становятся примерно на 1100, по процессу установки водоблока все в принципе идеально, к NZXT можно купить крепеж под 1700 сокет, он состоит из пластикового бэкплейта, как я и сказал причин пугаться пластика в случае интела нету, и в него вкручиваются стойки, на которые уже одевается сам водоблок и закручивается барашками, крепление плюс-минус идеальное. И да, кстати, логотип у водоблока тут поворотный, раньше в старых моделях это достигалось за счет переноса крепления, а вот сейчас буквально одним движением руки. Правда, надо отметить, что есть и проблема с совместимостью, водоблок закрывает один из лотов оперативки и мешает радиаторам, так что за это минус один балл. Как итог, водянка получает за конструктив 3,5 балла из 5, ну и плюс стоит очень дорого, порядка 17 тысяч за простую версию, как у меня, и намного дороже, если будет водоблок с LED-экраном и подсветка вентиляторов. Насколько такая переплата оправдана, мы скоро увидим по температурным тестам. След за ней идет новая водянка от Fractal Design, это модель Lumen, до этого в ассортименте компании были модели Celsius и Celsius Plus, сделанные на базе упомянутой платформы от Acetec, но вот Lumen сделан уже на платформе от другой фирмы, а именно от Apaltec, на ней кстати сделаны также водянки серии MSI Core Liquid. И платформа в целом, да, интересная. Водоблок у нее очень компактный, как по высоте, так и по ширине. И такие габариты достигаются за счет того, что помпа вынесена наружу. И на этот раз она находится не на трубках, а вмонтирована непосредственно в радиатор. Что позволяет размещать водянку даже в нижнем положении, при этом не боясь за то, что помпа будет забита воздухом и будет перегреваться без охлаждения и смазки водой. Ну и помпа, как вы понимаете, тоже нагревается при работе, так что убрать ее от процессора было действительно хорошей идеей, крышку водоблока кстати можно легко снять и переставить под нужным углом, да бы смотрел куда надо, ну а сама подсветка водоблока как вы видите очень сочная и интересная, смотрится очень даже круто. Основание удоблока метное, без никелирования и с горбом чуть более полумиллиметра. И у фрактал как у NZXT за счет небольшой площади самой подошвы горб хорошо лег на процессор. Пятно контакта очень даже хорошее, хотя как и в случае NZXT есть области сбоку с низким прижимом. Возможно проблема в неровности крышки процессора или все-таки неровности основания водянки. Фитинги и трубки тут аналогичны тому, что мы видели у Нермакса, средней длины в 38 см и средней жесткости, за это также минус 1 балл. Нермакс, как я понимаю, также сотрудничает с Аполтеком, так что скорее всего у них один производитель радиатора, трубок и крепежа. Что касается крепежа, то тут также к бэкплейту крепятся стойки Затем надеваются пластиковые опоры И уже на них крепится водоблок с использованием подпружиненных барашков Правда, как я и сказал, у фрактала крепеж в разы лучше и намного продуманней Совместимостью, кстати, у фрактала тоже все просто идеально Куда-то водоблок не поверни, он все равно влезет И, как вы уже поняли, таким может похвастаться далеко не каждая водянка Вентиляторы у Фрактал стоят собственного производства на 1950 оборотов максимум и бесшумными они становятся примерно на 1150. В итоге водянка получает за конструкцию 4,5 балла из 5, ценник ее при этом чуть выше среднего, порядка 12,5 тысяч. Но это, друзья, все с одной стороны. С другой же стороны, портал Игрслаб пару месяцев назад опубликовал интересное изыскание по поводу СВО на данной платформе Аполтека с водоблоком в радиаторе. И выявил проблемы с преждевременной смертью такой водянки из за образование кристаллов в используемой жидкости. Предполагается, что это результат использования не самой качественной жижи. Конечно, портал не называл точную модель водянки и конкретный бренд, но, вероятно, это или MSI, или фрактал. И хотя, возможно, в них льют разную жидкость, а может это вообще единичный случай, но я думаю, что повод подождать больше отзывов все-таки есть. Тем более, что у фрактала есть и другие достойные варианты, например, те же самые упомянутые Цельсиусы на Ситековской платформе, которые зарекомендовали себя годами отличной работы. Вот как-то так. После фрактала у нас самая брутальная ID Cooling Pin Flow. Розовая вариация ничем только не отличается от своих собратьев типа Zoomflow, Frostflow или Aura Flow, кроме собственно внешнего вида. Наша версия выполнена под любителей или скорее любительниц розового цвета и имеет водоблок с RGB-сердечком посередине. Правда, этот чудесный логотип нельзя никак повернуть, и за это сразу минус пол балла в копилку. Считается, что в основе водянок от Куллинга лежит какой-то водоблок производства оситека. конечно не топовая версия, как у Кракена и ему подобных, а что-то подешевле. И у данного водоблока мы видим медное основание с горбинкой порядка полумиллиметра, но при этом она идеально совпала со сгибом процессора и результат тут даже лучше, чем у фрактала. Как вы видите, с одной стороны пасту выдавило вплоть до металла, то есть прижим очень и очень хороший. Плюс у ID-кулинга имеем хорошее крепление трубок как к самому водоблоку, так и к радиатору, да и сами трубки на удивление оказались длинные, аж 44 сантиметра и очень гибкие. Что ж до радиатора, то он по конструкции аналогичен радиатору Мотры и радиатору Кулер Мастера с отверстием под заливку сбоку. Вентиляторы у id белорозового цвета, с небольшой полоской живи подсветки по кругу, они на 2200 оборотов с бесшумным режимом. В районе 1050 установка у ID-кулинга довольно простая: ставится бэкплейт со стойками, затем пластиковые опоры и после перекручивается водоблок с использованием барашков. Совместимость с материнкой и памятью также превосходная: трубки водянки никуда не упираются, ничего не задевают, что не может не радовать. Что же касается стоимости, то ID Cooling стоит обычно до 6000, но PenFlow за счет редкого цвета обойдется вам во все 8,5. Общая же оценка ее конструкции 4,5 балла из 5 возможных. Ну и замыкает наш парад Zylens LQ360. Она сделана на той же платформе, что и ID-кулинг, у нее также неповоротный водоблок с логотипом компании, медное основание с горбинкой более полумиллиметра и удачным прижимом к процессору, Такие же длинные гибкие трубки, в общем все то же самое, ибо сделано все на одной платформе. Набор креплений под 1700-й сокет также подходит от ID-кулинга, и процесс крепления, собственно, аналогичный. Единственное, что имеется RGB-подсветка как помпы, так и вентиляторов, и вентиляторы стоят другие, менее шумные, на 1600 оборотов, с бесшумным режимом в районе где-то тысячи. Ну и цена у Зайленса ниже, по факту это, друзья, самая дешевая СВО у нас на тесте, стоимость ее порядка 6000 рублей, и итоговая оценка за конструкцию 4,5 балла. Ну вот, собственно и все друзья, про всех участников я рассказал и осталось лишь описать условия тестирования и рассказать о его результатах. Хотя сразу скажу, что на все тестирование ушло довольно много времени, порядка полутора месяцев моей жизни, так что если друзья вам не сложно, то подпишитесь на канал, нажмите на лайк, жмите также на колокол, чтобы оставаться в центре событий и нажимайте уведомления обо всех новых уходящих видео, тогда вы будете знать обо всех новинках. Итак, все тесты делались на процессоре 12700KF, ибо на текущий момент это один из наиболее продаваемых процессоров, и он является идеальным вариантом для серьезной работы по соотношению цены и производительности. Ну и для игр он тоже очень даже неплох. Правда, как и все процессоры 12-го поколения, из-за непродуманной системы креплений он имеет яму по центру, и вы должны понимать, что какие-то водянки с другими процессорами, например, с 11-м или 10-м поколением, могут показать результаты хуже или лучше того, что мы увидим сегодня, ввиду разного совпадения основания водоблока и, собственно, крышки процессора. Вот как-то так. В качестве материнской платы к нашему процессору я использовал Asus Z690 TaV Plus под DDR4 память, и хотя 11 из 14 SVO тестировались крепежами под 1700 сокет, но материнка имеет отверстие и под старые крепления, что дало возможность проверить Нермакс, Мортру и Фрактал, креплений которым я по определенным причинам в срок найти не сумел. Итак, друзья, с каждой из ГО я провел три теста, первые два в стоке, то есть процессор работал на стандартных частотах с коробки 4700 по производительным ядрам и 3600 по энергоэффективным. Заметьте, что мы говорим о частотах при нагрузке на все ядра разом, все вот эти вот пять по одному ядру нас сейчас не интересует, но TDP процессора при этом достигал 165-170 ватт. В одном тесте вентиляторы и помпа водянки крутились на максимальных оборотах, во втором все водянки были, что называется, нормализованы по шуму, то есть скорости вентиляторов настраивались таким образом, чтобы водянка была бесшумной, или точнее, чтобы ее шум не превышал фоновый шум в комнате, в моем случае это порядка 30 дБ. Ну и третий тест был сделан в разгоне, дабы проверить температуру водянок при большем тепловыделении. Производительные ядра были зафиксированы на 5,1 ГГц и энергоэффективные на 4 И TDP достигал по датчикам порядка 220-230 Вт, что в целом соответствует уровню, скажем, какого-нибудь 240-ваттного 12900. Так что на эти результаты будет тоже интересно посмотреть. Термопаста для всех тестов использовалась одинаковая, это Arctic MX-5, ибо у нас тут не тест термопаст И наносилась она по традиции с помощью пальца и пакета, довольно ровным слоем Для всех несогласных с таким вариантом нанесения, недавно было много видео о нанесении термопаст, суть которых проста Как ты не нанеси, все будет одно Главное не нанести мало, а излишек если и будет, то легко выдавиться наружу ну и также все водянки тестировались в течение 20 минут, дабы температуры устаканились Тесты проводились в программе АИДА, довольно горячим тестом по операциям с плавающей точкой То есть на практике увидеть тепловыделение выше того, что мы увидим в реальных задачах вы скорее всего не сможете Но оценка нагрева велась по температуре самого горячего ядра, ибо именно эта температура имеет ключевое значение при работе и да, поскольку тестов и водянок было много, а еще приходилось делать перетесты, да, проверять какие-то спорные результаты, то делать их в корпусе было бы слишком муторно, да и форма корпуса могла бы сказаться на результате. Поэтому тесты приводились на открытом стенде, радиатор устанавливался параллельно столу выдавом наверх, водоблок располагался ниже, также в горизонтальном положении, что исключало скапливание в нем воздуха. Ну и все тесты велись при температуре в комнате порядка плюс 25 плюс 26 градусов, к сожалению сделать меньшую дельту по температурам в условиях зимы просто невозможно, так что друзья, если разница между какими-то водянками составляет 1-2 градуса, то мы не будем считать это дюжекритичным. Ну а друзья, дабы нам было с чем сравнивать наши результаты, в качестве одного из ориентиров мы будем использовать кастомный контур из готового набора Ikea Classic Kit S360. На нем у меня было подробное видео на канале, так что тут останавливаться не буду, если есть желание, то посмотрите. Ну что ж, давайте теперь уже говорить о температурах и начнем, пожалуй, именно с эталона. Кастомный контур показал 68 градусов на полной скорости вентилятора в стоке, 73 в бесшумном режиме и 84 в разгоне, что является лучшим результатом среди всех но больше всего меня поразил Linzatexte Kraken, который показал абсолютно аналогичные результаты. Я, честно говоря, ожидал всякое, но не такое. Защиту кастома скажу, что он у меня почти 3 года работает все это время в режиме 24 на 7, то есть он далеко не новый. Да и жижа менялась в нем, хоть и своевременно, но далеко не вчера вечером. Так что у нового кастома с коробки результаты, наверное, будут на пару градусов лучше. Ну и кастом это. Это не только о температурах, но и о модульности и удобстве. Это вы также должны понимать. И да, кстати, несмотря на старость и износ вентиляторов, на максимальных оборотах он все равно тише. 44 дБ против 46,5 у Кракена, хотя оба варианта это примерно как работающий кондиционер. Но возвращаясь к Кракену, друзья, можно сказать, что эту водянку можно бесспорно использовать даже с 12900 k не опасаясь перегрев процессора даже в серьезной нагрузке. Вот как-то так. На втором месте с отставанием в 3-5 градусов от лидера у нас сразу два варианта: это Luminos фрактал Design и Arctic Liquid Freezer 2. У Фрактала чуть ниже температуры на максимальных оборотах и аналогичный Кракену уровень шума. А у Арктика температуры на полной скорости чуть хуже, но зато один из лучших результатов в бесшумном режиме ввиду эффективных и тихих вертушек. И также лучший результат по, собственно, максимальному уровню шума. Всего 35 дБ, что, конечно, слышно ухом, но это далеко не паровоз в 45-50 дБ, которым являются почти все остальные водянки. Так что для любителей тишины, Артик это наше все. Третье место по эффективности в нашем тесте заняли Corsair Elite, Be Quiet Silent Loop 2 и All-in-One водянка от IK. Да, на полной скорости они выдают хорошие результаты, как в стоке, так и в разгоне, но шумят как паровоз и показывают не лучшие результаты в бесшумном режиме, на низких скоростях вентиляторов, особенно это касается Corsara. Отдельно стоит упомянуть водянку от Ikea, ибо нам пришлось брать вторую водянку, Его во первый образец показал очень плохие температуры. Настолько плохие, что я в них не верил. На лицо был брак или какая-то поломка. Второй же образец показал прекрасные результаты и третье место по эффективности явно заслужил. Я вангую, что поскольку первый сэмпл везли транспортной компанией, а у нас тут в это время было минус 25 на солнце, то замерзание и расширение льда вместе с физическим воздействием извне могло повредить какие-то детали и привести к засорению ими трудностей. Радиатора. Но это, друзья, лишь предположение. На четвертом месте по температурам у нас оказались BeQuiet Pirloop 2 и две водянки на одной платформе. Это Zylens и Pinkflow от ID cooling. Их все еще достаточно для охлаждения 12700 кF как в стоке, так и в разгоне. Температуры, хоть и высокие, но далеко не критические. Правда, уровень шума не сильно радует, он, как у большинства водянок на тесте, довольно высокий. На пятом месте у Max, он чуть слабее, чем предыдущие варианты, но буквально лишь на пару градусов. Ну а дальше идут водянки, которые не справились с разгоном 12700 в частности это DeepCool, кулер мастер и фюз плеер. У дипкула как я понимаю, хоть крепеж и не очень, но проблема не в крепеже, ибо слепок подошвы очень хороший и прилегание все-таки есть. Аналогично и с муртой, прижим был, а вот контакта в центре не было. Я так полагаю, что сказалось основание, оно тут идеально плоское, и для старых процессоров от Intel подошло бы, наверное, идеально, но вот для 12700 нужен гор посередине. А горбао, к сожалению это и нету Уровень шума у обеих водянок Также не в плюсы У дипкула cool он просто высокий Порядка 46 дБ Но у мортры один из самых высоких Порядка 52 но что касается кулермастера, то у него, возможно, да, есть проблемы с прижимом, я так полагаю, из-за того, что его основание тоже довольно плоское, здесь нужен горб. Но я использовал штатные крепления на 1700 сокет, и затягивал их до предела, плюс перепроверял тесты, так что если проблема и есть, то я ее поправить никак не могу. Ну и поскольку радиатор кулермастера такой же, как у дебкула, то, возможно, что проблемы носят какой-то схожий системный характер. При этом стоит отметить, что несмотря на худшие результаты по температурам, кулермастер продемонстрировал хорошие результаты по уровню шума. По этому показателю он по факту второй после Арктика. 39 дБ это в разы лучше, чем у многих конкурентов. В целом результаты по уровню максимального шума всех протестированных образцов вы увидите сейчас у себя на экране, так что можете сделать для себя определенные выводы Все замеры делались с расстояния примерно в полметра, все что выше 32 дБ отчетливо будет слышно ухом, все что свыше 40 будет шумным, вот как-то так ну и дабы вам было еще интереснее, я решил также проверить топовый воздушный кулер Noctua NH-D15 и добавить его результаты в таблицу. Как вы видите, даже в идеальных условиях открытого стенда он проигрывает большинству 360-мм радиаторов, а с TDP выше 200 Вт вообще не справляется. Вот как-то так. В итоге, друзья, результаты всех тестов я решил перевести в баллы по пятибалльной шкале, все данные по оценкам и критериях выставления вы сможете найти в файлике под видео, ну и также я добавил оценку за цену, исходя из соображений, чем дешевле, тем лучше. И давайте же теперь подведем краткий топ, исходя из всех этих параметров, а не только лишь одной температуры На последнем месте у нас Мортра Да, она красивая, да, стоит дешево, но на этом все ее плюсы заканчиваются Охлаждение посредственное, совместимость и установка неудобные, в угоду красивым, но толстым RGB шлангом. Ну и уровень шума на максимальных оборотах один из самых высоких Следом за ней пятое место занимает Deepcool, но Deepcool а также посредственный крепеж, во всяком случае под 1700 сокет, перекрытие слота оперативной памяти и высокий уровень шума. Плюс по температурам он абсолютно не подходит под разгон 12700 и тем более 12900. Единственные его плюсы это очень низкая цена и наверное длинные шланги. На четвертом месте у нас сразу две водянки, с оценкой чуть выше тройки, это Энермакс и Кулермастер. Похоже у них то, что стоят они почти одинаково и стоят недорого, в остальном они полные противоположности друг другу. Кулермастер сделан очень хорошо, качественно, не мешает оперативной памяти и радиаторам, имеет низкий уровень шума и на самом деле прекраснейший внешний вид. Но, к сожалению, показывает почему-то посредственный результат по охлаждению, во всяком случае с кривым 12 интелом. В свою очередь, Nermax наоборот, с охлаждением справляется хоть и на грани, но вот качество крепежа ужасное, трубки более жесткие и уровень шума значительно выше. На третьем месте у нас сразу 6 водянок, показавших плюс-минус похожие средние результаты, это Kraken, Corsair Elite, aka Silent Loop 2, Pure Loop и Pink Flow. Первые четыре вроде бы очень эффективные и качественные, но эффективность достигается за счет высокого уровня шума, а качество за счет довольно высокой цены. Однако, друзья, далеко не каждый готов отдать за водянку примерно половину от стоимости своего процессора. Хотя, если вы не неограниченную бюджетом, то за красоту и качество, возможно, действительно стоит переплатить. Особенно в плане красоты я бы выделил Elite, ее вентиляторы просто божественные. Ну и Кракен, но в еще более дорогой версии с LED-экраном, он тоже очень даже ничего. Что до Pinflow, то она несколько иной фрукт. Да, она не отличается супертемпературами, но с 12700 даже в разгоне справляется. При этом довольно дешевая, аж в два раза дешевле предыдущих вариантов и сделана неплохо, с длинными мягкими шлангами, хорошим крепежом и совместимостью как с оперативной памятью, так и с радиаторами материнки. Ну а что касается Be Quiet Pure Loop, то он эдакий добротный среднячок. Средняя цена, средние температуры, средний уровень шума и на самом деле среднее качество конструкции. Ну и собственно второе призовое место достается Фракталу из Фрактал показывает отличные температуры, у него уникальный дизайн с помпой в радиаторе, что позволяет решить сразу ряд инженерных проблем, в том числе проблему совместимости с памятью. У него красивая подсветка, но не самые оптимальные вентиляторы, что сказывается на результатах в бесшумном режиме и максимальном уровне шума. Да, есть возможно проблемы с долговечностью, но пока что делать окончательно выводы по этому поводу рано. Что же касается Зайленса, то он да, хуже в плане температур, но с 12700 даже в разгоне справляется хорошо. Да, местами он сделал не так продумано, чего стоит только неповоротное лого на водоблоке. Но по цене он аж два раза дешевле, по факту один из самых дешевых на рынке, что конечно же для многих критически важно. Ну и как я и сказал, он несколько более тихий, чем его собрат пинфлоу, поэтому его тоже стоит рассмотреть покупки, если вы ищете какое-то ультрабюджетное решение. Ну и на первое место нашего теста я поставил, конечно же, Arctic. Точнее, он туда встал самостоятельно. Да, у него, друзья, не топовый результат по температурам, но справедливости ради в топ-3 он все-таки входит. Однако он, друзья, оптимален по всем остальным параметрам: цена, длинные трубки, отсутствие проблем с совместимостью и установкой, обдув уколосокетного пространства и очень низкий уровень шума. Все это делает его просто желанным вариантом. Самый, как по мне, Главный его минус это то, что он не подходит для компактных сборок. Ввиду размещения трубок не сбоку, а сверху. В остальном же в нем все круто. И он является, наверное, самым сбалансированным продуктом на рынке. И его я действительно могу рекомендовать. Он действительно стоит своих 10 тысяч. Вот как-то так. Ну а на этом, друзья, у меня все. С вами, как всегда, был Белыч. Если решите прикупить водянку, то ссылки на все протестированные образцы я оставлю в описании. Плюс вы постоянно просили меня в списке хороших материнок на 1700-ом сокете под Intel 12 поколения, и эту просьбу я тоже решил удовлетворить. Да надо понимать, что сейчас на рынке творится полная вахханалия, особенно сложно купить процессоры, но будем надеяться, что весь этот ужас в скором времени закончится. Большинство ссылок в описании я дам на Ситилинк, ибо он есть в большинстве городов нашей необъятной родины. Там есть доставка товаров и порой проходят разные интересные скидки и акции, которые позволяют купить товары дешевле. Ну и скоро 8 марта, акции и скидок станет еще больше, ну и Ситилинк, как вы понимаете, это магазин не только компьютерных комплектующих, так что каждый сможет найти себе в нем что-то на свой вкус цвет и кошелек. Ну а с вами как всегда был Белыч, всем еще раз спасибо и до новых встреч!